Я хочу, чтобы он в центр побежал. Слышь, а он не хочет на драться даже? А, нет, хочет, хочет, он хочет, он хочет, он хочет! Всем респект, братва! С вами Мародер 120 Гигабайт! И Ванила Ванил, здравствуй! Всем здравствуйте, ебуй! Магра. Короче, мы сегодня играем в игру, которая называется Blood and Bacon, то есть кровь и бекон. Это супер трэшевый, но довольно-таки угарный 3D-шутер. Если честно, я ее купил миллиарды лет назад. Она какие-то копейки стоит, что-то там 29 рублей. И я хотел в него поиграть уже очень долго. Просто тупил, тупил, тупил, тупил. Вот этот день настал. Так что сегодня мы с ванилом будем в этот ад жесткий игра. Сейчас вы увидите, какая прелестная игра. Мне нужно сейчас э, ванилу как-то пригласить. Все, я тебя пригласил. Да, да, да, да, О, них, как... А че ты такой жесткий, блять? Да, че с тобой, блядь? Да ладно. Да, да, да, а, ты грузился, ёб твою мать! Да такая дичь была, ты просто как из параллельной вселенной, какой то блядь, существо страшное. Как интересно остальное оружие открывать? У нас пока только обоссанное оружие, да. В несколько дней дается новое оружие. Тебе надо всех убить, окей. Все, пойдем. На разъеб. Да мы сейчас на наизик завалим. О, ебать, смотри, сколько мы! <свист> да это будет изи, блять! Это бам, будет бам. изи просто! <свист> <свист> Чё-то они какие-то не агрессивные так-то, да? Посмотрём, без башки ходят. Ах ты, сука, иди нахуй! Да <свист> давай! Бля, они, слушай, они без башки в натуре атакуют, Что за магра. Ой, блядь! Ебать, тут не влези, сука, не кисту, блять! Ебать, ебать! Они какие-то непонятные, какие-то волки еще тут набегают. Да, тут я как будто волк трахнул. Кабана, ой, блядь! Почему кабана свинью, в смысле? А тут хилки есть, интересные, где они? Гуджоп говорят. Нам написали, идите поговорить с фермером. Опять, да, ну пошли. Мы с тобой настоящие реки убийцы. Так, что ты нам скажешь интересное? Вы молодцы, бля, он еще плюется, когда разговаривает фу. Второй день. Так, слушай, а мы так до босса можем на дойти. Тренировка все. сейчас на второй день, смотри, о, где, за... где, где, где? Во! Вот это уж а -а -а! серьезно, это я, блядь, понимаю. Да, да, да, да. Десятый день у нас будет бос файт. Открывай дверь, блядь, открывать и заебал. Ну! Так, ну что, где вы? Сейчас мы всех разъебем. Давай, появляйся. Миллиарды будут, будут я чужу. Ой, ебать! Они еще каких-то мелких подвезли. Их даже расстреливать жалко так-то. -так -так -так -так -так ебать, ты это видишь? наркотики, каждый день, блядь, фиолетовый свиньи, еб твою мать! Слушай, а графон, кстати, топовый, идеальный. За 29 рублей это лучшая игра, которую я играл. О, смотри, здесь мясорубка есть. можно все Мы Да ну нахуй, серьезно. Ой, меня ебет кто-то Где? Кто? Бас, маленький перасчет Я убил, все, изи Это последний был, который потерялся среди останков, блядь Я попил водички, это что дает? Слышь, это хп восстанавливает, походу, водички попить Пить водичку, короче, пробегаешь, пить водичку и хилишься Прошло именно от кабанов Че? Мне кажется, говорю, выражение дать на клыка пошло именно от кабанов Типа, ты думаешь, фермеры ебали кабанов? Я не знаю Ну да это вообще суровые фермы адовые. Третий день, так, ну давай, давай, давай. Я, я хочу десятый очень сильно, я хочу босса посмотреть. Пушки все старые. А ты вышел? Да, ты вроде тоже вышел. Ай, да. Слушай, они же вообще не агрессивные, вот эти даже не монстры никакие. Почему их убиваем, да. О, на правую клавишу, кстати, с руки можно их бить. Да. О, нихуя, он улетел наверх куда-то. почему они без голов бегают? Какого хуя вообще? Да, вот эти обычные. Какая физика, зачем тебе физика? Да изи, радио. кончились. Дай-ка я хочу убедиться, что это точно хил, потому что я в прошлый раз не был уверен на сто процентов. Можно статистику на тап смотреть. Ты так забыл, на да, бегу. видишь, это хил, короче, на Х нажимаешь и хилишься жестко. Когда мы будем, наверное, драться с да, боссом, наверняка нам пригодится. А моя голова на каком э, уровне находится отношение к нему? Чуть ниже его пениса. Музык идеал. Музык пиздец тут мечты -четы. Я хочу очень сильно жить здесь и ходить на дискотеке с такой музыкой. Здесь обучение для yeah. даунов, просто умственно отсталых, это ужас какой-то, если честно. Ебать! они все в центре, хуярик просто и все. Они бронированные, блять, надо им в сраку стрелять. Не, я разъебываю, но сейчас. Вот этим нужно точно больше путь, чем предыдущим. В ебало вообще весь полезный стрелять, им похуя. Кстати, в натуре, в натуре слышим, похуяем им надо. Ебать! Electric fence has been repaid. Он сказал, что типа. Вот, электрический забор был починен. А что ты ты нажал? Тут этот рычажочек карты. Где-то я тебя не вижу даже. Вот этот? Типа ты его нажимаешь, это дерьмо работает? Слушай, надо Но... запомнить это говно, давай, короче, запомним на будущее. Вот, говорит, я надеюсь, вы запомните, как надо юзать этот электрический забор. Стайл у игры есть, очень даже неплохой, я считаю. Это базар. что он сказал, короче? Когда они взрываются, наверх улетают, то надо стараться держать в воздухе их части тела. И шмалять по ним, типа, и тогда что-то особенное можешь увидеть. Бля, ебать! И чё-то как не очень получится в воздухе чё-то держать, а? я, я ни черта не вижу вообще, если честно. Эй, а, и, а, два, а, меня ебут! Я одну держу, одну держу. Четыре, пять, шесть, восемь. Ничего, нихуя, да? Нихуя, надо Может быть, надо какое-то большое количество времени их там держать. Во, я тоже теперь держу. Раз, два, шесть, семь, семь! Ай, блять, ай, да ебут меня, меня сейчас выебут! Меня сейчас выйдут, я нет, смотрю, нет, у меня нет, хп, нет. хп, хп, помогите, спасите! New weapon. Ты убил всех? Я не вижу никого, по крайней мере. Я попить, я попить, я попить, блять. Ща отъеду. Ёб твою мать! А, вода, давай, воду, воду, сука, мне давай. Я так и не понял, сколько раз их надо там наверху держать, сколь, до скольки. Но у меня не почти понятно. закончились э, патроны, кстати говоря, только что для этого самого. Не, мы, и, мы, кстати, забыли совсем про электронный забор, блять, слышь, который надо было включить но вот тут, здесь. Но это он на, на боссе нужен, наверное. Я не знаю, давай попробуем. Не, во, шестой день, все есть. нормально, блять. О, гранаты есть. Гранату нам дали? Ну. Ну-ка, один. Она конечная? Да, она одна, да? Бля, одна это мало пиздец, слышало? о. Ну так-то у нас две. Ага, точно, so. базар. <laughs> Но все равно мало, <g 49 aspects> не? Так, я включу этот забор прямо сейчас. Я гранат сразу хуйню. Давай, давай. <noise> На те, суки, бля. Это клёвый А, блядь, сука. Это, блядь, знаешь, это мечта. Психопат, который сидит дома, блядь. И хочет есть мясо очень сильно. И эта игра лучшая для веганов, мне кажется. Шашлычка не желаете? О, смотри, залетел. Раз, два, смотри, давай, три. Пока никто не мешает. Четыре, пять, шесть, семь. Сколько ты набил? У меня 49. Она взорвалась! 50. В смотри, жесткий. Эй, буй! Это магро, блядь, это ищем, блядь! У нас 4 дня до босса. Тесной пистолет. Uh. Седьмой день. Там новый пистолет, короче говоря, появился. Револьвер жесткий. Правда? Я всю катку с ним отбегал. Блять! Давай, я, я к забору, короче, погнал. Давай, включай забор, я включу вот это дерьмо. Я включил? Я не включил. Где это нажимать это дерьмо? Какой? Ой, блядь, Какой? я зачем-то гранату кинул, господи, прости меня! Ебаная хуйня, извините! Я кинул просто в, в пустую, в пустое поле гранату, не пойду зачем. Фу-фу-фу! А -а -а. ну, бля. Где они? Да они что-то на меня все агрят, да раз. Всех выебул. Бля, ну что-то вот здесь сейчас вообще нас ничего даже уже не учат, на седьмой день. Ладно, все. Не хочу я тебя пугать. Теперь будет намного сложнее. Но я очень жду этого, естественно. Так, граната у тебя нет уже, да? Уже все минус. А где, спинь а спинь их нету, где я слышу, тебе. никого у забора, а бля. Ой, ебать! Он ну, заспавнился! Они а на крышах, они а на крышах! Да, еб... да ну нахуй! А, Фу, а, блядь! блядь. Стань, стань. Сука! Они бешеные какие-то стали, че Их меньше, но они агрессивные твари какие-то стали. Они до этого были агрессивные, разве нет? В... они что то вообще пидором. ты пидор! Easy. Я хочу еще сложнее фермер, блять. Я хочу, чтобы я хуевал. Я хочу вообще, чтобы все пушки были доступны, и чтобы мы вообще просто выбирали их, убивали всех жестко. Возможно, они открываются после каждого нового босса, новая пушка. Вот эта вот пушка выглядит очень интересно, это я согласен, блять. Я очень сильно надеялся то, что они открываются, скажем, днем. Не, но это слишком было бы быстро, слышь. Опять никого у забора Опять нет. слышишь? Они он маленький там, я а что за хуйня? какой вот наебалово, Где все-то вообще? че за бред? Такое ощущение, что нам здесь уже их надо искать, чтобы убить. Кто меня пиздит? <гас> а, а, они маленькие, бешеные, их много. Я выебан, я выебан, подними меня. Меня ебут, они ебут как, меня. Как, как, Пикап. Ой, Пап. мне еще надо зажимать, камон. Беги, беги, беги, беги птю ум... мать! Они вообще какие-то жесткие, слышь! Они, они, кстати, дамажат очень нихуёво почему-то, слышь? И они мелкие, хуй заметишь вообще. О, блядь, убили, У слышь? Вас. Убили, убили, да? убили. Все норм, все норм. Oh, yeah. О, да. Oh, yeah. Десятый день. Десятый день. Да, внимание, блядь. Музыка мечтает. С, с фонариком И фонариком Сейчас нужно. просто, знаешь, такая лярва жесткая, блядь, выходит, короче, босс. Дискотечная батонами, да, такая, миллион. знаешь, короче. Дискотечная лярва. Мечта был бы, вообще. Ну окей. Ебать! Да ну нахуй! Друг! что то ему похуя мне, Он с нами разговаривает. Что за пиздец, блядь? Бля, может быть я просто встану у него под хуем, и он простит нас? Чего? А, блядь, а, а, ебаш его, ебаш! Где он, Вот он, вот он, вот он, вот он, убежал, вот он бегает. Я хочу, чтобы он в центр побежал. Слышь, а он не хочет на нами драться даже? А нет, хочет, хочет, он хочет, он хочет, он хочет! Он хочет он... Сука. Звони его в центр Я включил забор давай Ай блять а! Сука что за хоррор? Тут еще мелкие крали блять Что Это меня замедляет? Классно. Кто меня ебет? Да что такое-то отъебитесь? Помогите! <с что <с происходит блять? Мы практически ни черта не сняли меня У него вообще блять КП не снимается Какого хрена мать А, Сейчас меня выебет, слышь? Я лечу нашел У меня есть граната Хуярни его Блять пей пидорос! Иди ко мне быстрее Блять давай блять быстрее Ты что, что ты так медленно пьешь то пидор? Блять здесь лечение просто 20 веков занимает. А патроны. У меня осталось а, 50 патронов. Иди сюда, надо патроны забирать, короче. Где, где патроны? Где они? Как? Вот так. Шмалять? Ну, короче, там кнопочку нажимаешь, потом на выдачу и тебе выдается. Вс, понял. Центр звони. Подожди, подожди, подожди. А -а -а Ах ты, пидорас, откибись! Сука, че он до меня ты доебался? Пусть тебя пиздит. Мне надо похилиться, срочно. Давай, давай, давай, давай, давай, давай ко мне, ко мне. Блять! Снялась эта хуйня! Включите ее, включите! Вот как, как от тебя? Вот как от тебя снэкс-то охуел? Так, я теперь накинул, <свет> Не включай. Электричество кончилось. В смысле? Ты хиляешься? Я тоже не его там где -нибудь. Я не могу, я пришёл хиляться. Он пидарас. -а -а. Он <свет> <свет> Меня выебили, слышишь? Поднимай. Это. Пиздаром. Я шмаляю, блядь! Шмаляю! Где ты? Я тебя не вижу, но я тебя буду шмалять, блядь! Где ты, сука? О, слушай, мы ему даже снимаем хп чуть-чуть. Все, я отъехал. Давай, юдай, да ладно, блядь! Нихуя, я так жестко умер, блядь! Фу, блядь! Все, я отъехал. Все, мы оба умерли, да? Ой, я то Я могу перезарядиться мертвым, слышишь? Я тоже... Рестарт левел. Ну давай. Что-то мы не так делаем, видимо. Здесь нужна какая-то жесткая стратегия против него, я не знаю, какая. Здесь нужна тактика, которую нужно придерживаться. Так, слышь, короче, он сначала говорит, да? Все это время он пиздит. Поэтому валим быстро за патронами. Вот граната нужна? Да. Бля, у меня у меня одна только граната. Все закончилось. Блять! Зачем я кинул надо... гранату? О! Попал! Забор, забор, забор. Сейчас я его постараюсь сагрить на забор. Маленькие пидры появились. Маленький него. он да. нагрится на тебя вместо забора. Можешь сейчас включить? Иди забор включай. Сейчас его постараюсь сагрить. Бегу. Давай, давай. Он за тобой, он за тобой, он за тобой. За мной стой, не включай, не, включай, не включай, не включай, не включай. Погоди, погоди, погоди, погоди, погоди. Сейчас готовься, готов? Готов. Включай! Включил! Ему похуям! Ему вообще похуям вообще 10 раз просто. Сильно надежно на забор нету. Как убегать от его атак, он же трахает. А, хуй узнает. Так, я лечиться у меня, все, пизда. Так патронов не хватит же никогда в жизни, блядь. Никогда в жизни не хватит. Как мы будем с ним сражаться с таким количеством патронов? Это просто без варика. Хилинка, юзгренайте, им... Что? Где? Где? Гранаты? Где? Где? Гранаты? Нет, где нет, нет, у меня гранату, нет, гранату. у меня нет, крыше, у меня нет гранаты, крыше, сука, у меня нет гранаты. У меня тоже. Ты охуел, еще хилиться, сука, и так сложно, блядь! Куда ты, падла, хилишься ты, сукин сын, блядь, какого хрена? Да нам никак в жизни патронов него не у них хватит, это же чушь! это пиздец, да. О, видишь, он на какой-то, непонятно стал. А, у него слышно уже. Ой, дома к ему больше проходит. Да, я вижу, давай, давай. А как ты это сделал? Как? Я, я хочу очень сильно. Ебало, на... и в жопу ему стреляешь, иногда он умирает быстрее. Куда, куда, куда? В жопу? Ебать, что, блядь, блядь, что блядь? Блядь, блядь. это? Че за сутана, блять? Давай, давай, давай, не так много осталось, не так много осталось. Откуда у него появилась жопа эта хрень? Я пытаюсь тебя поднять, я попытаюсь, ладно. Давай, давай, давай, давай, Я дам. надеюсь, он сейчас хуй забьет. Убегай, нахуй. Съем... Бегай. А у меня фул хп. Да, я вижу, блядь, это заебись. В жопу ему в эту хренатень, у него очень нихуёвый дамакс этого дерьма. Вот, вот, да-да-да-да-да. В да, да, да, да, да, да. Да, да. жопу и в нос. Бля, у меня осталось только пистолет. Бля, надо пистолет. его убить, давай, давай, давай, мы, давай, мы давай, мы его сейчас загасим, мы его сейчас... Еби его, еби, блядь, его! Блядь, он ебёт меня, он ебёт меня, он ебёт! Он ебёт, он ебёт пиздец ему, почти! А, сука! Он на уездную атаку проводит жесткую. Давай! Сука, сейчас ебанутая игра! Давай, давай, давай, давай, давай, давай! Умирай! Че, он отъехал, по идее? Иза! Иза, блядь, у сука! МЛГ-шечки нахуй. О, ебать, новое оружие. Иза. На, бля, падла. Пиздец, услышу, на последнее вообще издыхание. Это первый Босс, прикинь. Три с половиной минуты. О, нормально. Бля, что, хотите сказать, это лучше луша? Да вот хрен его знает, 11 день. Слушай, я думаю, на этом давай закончим, мы первого босса с тобой победили, да? То есть мы прошли тупо обучалку и убили первого босса, это, наверное, был действительно первый серьезный геймплей, это вот этот первый босс был. Как я и сказал, короче, открываются пушки, когда ты боссов убиваешь. Как я понимаю, боссы здесь каждый каждый десятый день. Давай так, чтобы заинтриговать людей, скажем, короче, если вам понравилась вот эта mm -hmm. шиза, жесткий ад, да, пожалуйста, ребята, ставьте лайкосы побольше, да, делитесь видосом, пишите комменты, типа, давайте дальше, давайте дальше, и мы будем дальше звонил. по Продолжать. Юнуса скорее всего, тоже позовем, чтобы троем было веселье, а может еще кого. Короче, посмотрим. Я надеюсь, там не будет никаких крылатых вебри, блядь, ублюдков. А мне хотелось бы, чтобы были и крылатые, и самовосстанавливающиеся, блять, какие-нибудь кислотные, которые взрываются, блядь, кислотой обрызгивают. все то короче, я не знаю. Вроде как уровни здесь дохрена, боссов дохрена. Поэтому, если вам, ребята, интересно, обязательно поставьте лайк, напишите в комменте, что вы хотите. Продолжение. Вот. А на этом мы пока закончим нашу первую такую пробную серию по этой ебанутой игре. Вот, а Ванил, скажи, всем пока и до свидания. Что ты делаешь, блять. Танцуй, всем пока, ребята. Ей Всем спасибо большое, что посмотрели, ставьте лайкосы, пишите комменты, подписывайтесь на канал, если еще не подписались, вам мы разделим 20 гигабайт жестких респектов, сука! ЙО!